Всем привет! Вы смотрите студенческие новости Универньюз. Расскажу вам о них я, Анна Глазунова. Итак, смотрите сегодня выпуски. КФУ посетил представитель Института словистики Технического университета Дрездена. Как продлить жизнь аккумуляторных батареек? Ученики лицеемни Николая Лобачевского КФУ погрузились в эпоху 19 века. В Казанском федеральном университете проходит девятая международная научно-практическая конференция «Математическое образование в школе и вузе. Опыт, проблемы и перспективы», посвященная 215-летию Казанского университета. Подробности смотрите в следующем сюжете. С 23 по 27 октября в Казанском федеральном университете проходит Международная научно-практическая конференция «Математическое образование в школе и вузах. Опыт, перспективы, проблемы». Организаторами конференции являются региональный научно-образовательный математический центр и институт математики и механики имени Лобачевского Казанского федерального университета. Доктор педагогических наук, профессор и заведующий кафедрой рассказала о важности данного мероприятия. Сейчас состоится открытие девятой международной научной конференции «Математическое образование в школе и вузе», которая посвящена обсуждению современных проблем преподавания математики в эпоху цифровизации, образования э, в эпоху э, смены э, государственных образовательных стандартов. И к нам сегодня приехали э, ведущие ученые, которые э, как раз расскажут и обсудят эти проблемы. В рамках конференции также обсуждались вопросы современного образования, перспективы студентов Казанского федерального университета и особенности современной молодежи. Что я могу сказать про современную молодежь? Очень ребята талантливые, очень заинтересованные и очень. Э, стремящиеся постичь современные технологии обучения математике. В период новых технологий профессии учителя не угасает, а наоборот становится все более и более востребована. Велика роль учителя именно в формировании любви к предмету, формировании интереса, формировании того, чтобы дети уже почувствовали вкус математического развития. Дарья Курмашкина, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Казанский университет прибыл представитель Института славистики и Технического университета Дрездена. В рамках своего визита профессор прочел лекцию для студентов Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Более подробно расскажем вам в нашем сюжете. 23 октября в стенах Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ для учащихся прочел лекцию профессора Института славистики Технического университета Дрездена. Вся лекция прошла на немецком языке. Темой стала теория и лингвистика аргументации. Описываются аргументативные структуры э, разного уровня. Будете пример э, словом «только». Вот такие. Как, какие аргументативные функции эти слова выполняют. До того я немножко объясню, что вообще есть теория аргументации, какие традиции, какие авторитетные там, издания и так далее. Кроме того, с руководством института были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в области международных и научных образовательных проектов. Мы немножко обсудили возможности совместного диплома, потому что у нас есть более или менее исходные магистрационные программы. И там есть э, э, окна мобильности, и мы думаем, как мы можем это немножко как соединить, частично конечно. Э, но это в будущее, это первые планы, да, первые шаги в этом направлении. Валерия Муратова, Виалетта Басова, Универньюз. В Казанском федеральном университете работают над новым способом продления жизни аккумуляторных батарей. За счет чего возможно увеличить срок службы аккумуляторов, расскажет наш корреспондент Эльвира Зорина. Ученые Казанского федерального университета работают над новым способом продления жизни аккумуляторных батарей. Исследование может улучшить функциональность литионных аккумуляторов, используя интеркалиционные графитовые соединения.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 Лицисты на один вечер погрузились в эпоху 19 века. Девочки надели пышные платья, а парни – изысканные фраки. В Казанской ратуше прошел традиционный бал учеников лицея имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Все подробности смотрите в сюжете нашего корреспондента.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 века. Анна Глазунова, Ленардо Влетяров, Универньюз. На этом наши новости подошли к концу. Смотрите нас в социальных сетях и не пропускайте свежие выпуски Универньюз. Еще увидимся. Пока.